Сегодня праздник твой по праву, Тебе хвала, цветов букеты, И я хочу сейчас поздравить Подругу лучшую на свете. В твой день рождения, прекрасный, Я пожелать хочу так много, Огонь души пускай не гаснет, Чтобы была хранима Богом, чтобы радость стала смыслом жизни, Любовь, твоим предназначением, чтобы никогда гнетущим мыслям не придавала ты значения. Семья пусть будет словно крепость, а рядом те, кого ты любишь. Уютным дом, здоровье крепким, и счастье пусть целует в губы.